Очень часто начинающие гитаристы и гитаристки перед самым первым походом в музыкальный магазин за своей первой гитарой задаются вполне резонным вопросом. А какую же гитару выбрать и чем они вообще отличаются друг от друга? Нередко такая ситуация, когда человек растерянный и погружен в свои мысли откладывает покупку гитары своей мечты в пыльный ящик. А то и вовсе перегорает к своим желаниям, так как не может самостоятельно разобраться на первый взгляд в этом сложном вопросе. Ну и чтобы сэкономить ваше драгоценное время, в этой серии роликов мы подробно расскажем о том, как же правильно выбрать гитару для ваших целей mm <music> Вообще, в мире существует огромное множество разновидностей гитар. По понятным причинам, обсудить их все за один ролик у нас не получится. Поэтому мы разделим этот материал на части. И начнем этот ликбег с того, что познакомимся с так называемой классической гитарой. Свое название, также конечный внешний вид, этот музыкальный инструмент обрел благодаря испанскому мастеру Антонино Торрес. Еще в далеком 19 веке и остается такой по сей день. Выбор в пользу классической гитары стоит совершать тогда, когда вы точно знаете, для чего вам нужен данный инструмент. На данной гитаре можно исполнять не только классические гитару классические этюды, но и другие музыкальные стили, такие как джаз, фламенко, фингерстайл и некоторые другие жанры музыки. Почему для начинающих гитаристов стоит выбрать классическую гитару в качестве первого инструмента, я рассказываю вот в этом видео. Его вы можете найти по ссылке в описании к этому сюжету, а также в подсказках, которые в правой части вашего экрана. Ну а сейчас мы наконец-то разберемся с тем, как правильно выбрать классическую гитару среди десятков вариантов. Итак, перед тем как приступить к выбору инструмента, необходимо определиться для кого покупать гитара если вы взрослый человек то можете обзавестись полноразмерной гитары 4 четверти если же нужна гитара немного поменьше допустим вы подросток то хорошо бы прикупить гитару 7 восьмых для детей возрастом от 8 до 12 лет отлично подойдет гитара 3 четверти а если же ребенок младшего школьного возраста скажем от 5 до 9 лет то идеальным решением будет размер гитары половинка или 1 2 ну и для самых маленьких гитаристов нужно брать инструмент тоже самый маленький гитара 1 8 прекрасно справится с этой задачей теперь когда мы мы точно знаем какой размер музыкального инструмента нам необходим, можно переходить и к самому выбору когда вы наконец-то пришли в магазин возьмите в руки понравившуюся гитару покрутите ее и внимательно осмотрите сперва я бы рекомендовал посмотреть на ровность грифа для этого нужно закинуть гитару как ружье примерно так и направить гитару грифом вверх или в сторону так чтобы вы могли видеть плоскость самого грифа посмотрите внимательно на плоскость гриф должен быть идеально ровный если же гриф имеет сильный прогиб значит гитара немного подсохла такую сразу откладываем в сторону если же сами проблемы не не видите то попросите консультанта он вам подскажет где ровный гриф а где неровный также обратите внимание на то как располагаются струны по отношению к грифу они должны быть максимально близко к нему если же расстояние слишком великое то на такой гитаре будет очень сложно учиться играть да и это свидетельствует тому что гриф все-таки немножко повело поэтому такой инструмент тоже нам не подходит ищем другой представим что мы выбрали гитару с идеально ровным грифом струны не так высоко и вот вроде бы все вот оно. но нужно пробежаться по каждому ладу своим пальчиком и убедиться что гитара везде звучит ровненько без каких-то раздражающих звуков и левых призвуков если же никаких левых звучаний не обнаружено и гитара звучит прекрасно и ровно то этот инструмент уже почти ваш осталось осмотреть его на наличие царапин сколов и потертостей если же все в порядке то я вас поздравляю вы выбрали идеальный для себя инструмент Перед тем как купить вашу гитару, я бы рекомендовал вам прошерстить весь интернет в поисках информации. Вы просто должны уметь смотреть гриф гитары, должны знать на каких ладах гитара должна строить, вам необходимо знать какая древесина используется в бюджетных, средних и дорогих инструментах, вы должны знать, что конкретно хочется именно вам, а не опираться только на субъективное мнение продавца. Находясь в магазине, попросите продавца показать вам сразу несколько вариантов, пусть даже одной и той же линейки, но по-хорошему их должно быть не меньше трех, это нужно для того, чтобы вы выбрали ту самую гитару, которая понравится по своему звучанию конкретно вам. Попросите консультанта сыграть, желательно несколько песен. Задавайте ему вопросы, не стоит стесняться. Запомните то, что у вас стоят нейлоновые струны, а не металлические. Никогда не выбирайте инструмент по внешнему виду. Пофигу, что он красивый, какой-то там разноцветный, вкусный и радует ваши глаз. Прежде всего, гитара вас должна завлекать своим звучанием и только уже потом можно обратить внимание на внешний вид. поэтому если вы выбираете гитару, отталкиваясь от своих предпочтений, допустим, как гитара подойдет к вашему дивану или цвету обоев, то это будет явно не та гитара, на которой стоит учиться играть. Специально для девочек. Гитару не подбирают под цвет глаз, волос, носков и обоев. Только по звуку. И все. По звуку и по удобству. Поправлюсь. Все. По-другому никак. Нет. Нельзя. И, кстати, к выбору укулеле это также относится. В описании к этому видео есть ссылки на наш сайт, а также на все гитары, которые были представлены в этом видео. Поэтому переходите, чекайте, может вам что-то понравится. Напоминаю, что доставка у нас работает по всей России. Ну и товар можно оплатить любым удобным для вас способом. На этом я буду закругляться, надеюсь, помог вам с выбором. Меня звали Глеб, всем хорошей музыки, пока!